Здравствуйте! Мы сегодня с вами на пасеке. Я хочу показать, как делать настоящий натуральный пчелиный воск. Вот это неприходные употребления соты. Они, они сняты с рамок. Вот такое получилось. Все это загружается в воскотопку. Вот, загружается в воскотопку вот сюда наливается вода и на пару в нашей воскотопке варится, варивается воск вот такой тоненькой строчкой, уже воск на водичку, редис вот так застывает Получаем вот такие вот блинчики, вот. и из них большие круги воска. Вот такие круги воска, потом получаются вот этот круг. Вот видите, чистенький, красивый со всех сторон. Днем килограмма. Да. Все, до свидания. Если вам было полезно это видео, интересно, подписывайтесь на мой канал.